Добрый день. Меня зовут Дубровский Александр. Я являюсь директором компании «Косистемс Групп», первой и на сегодняшний день единственной компании, которая системно в России продвигает, создает технические решения и их продвигает в рынок, по, направленных на предупреждение протечек на плоских крышах. Сегодня мы проводим обучение в городе Сочи. Компания Мастер сегодня становится нашим авторизированным подрядчиком, нашим официальным дилером по нашим продуктам и начинает развивать это важное направление, которое в ближайшей перспективе должно привести к тому, что плоские крыши перестанут давать протечки, что кровлю будут строиться надежно, служить долго. И в конечном счете это все приведет к уменьшению объемов кровельного мусора, который в нашей стране плохо перерабатывается, к сожалению, сегодняшний день. Компания Мастер уже с завтрашнего дня начнет в городе Сочи реализовывать две наши якорные технологии. Это технологии сверхточной инструментальной диагностики герметичности и гидроизоляции изотест которая предназначена для быстрого точного выявления мест повреждений и дефектов сплошности гидроизоляции на мягких молокулонных кровлях. А, еще до того, как протечка себя проявила. Ну или когда уже она себя проявила, и ее быстро найти, не используя методы гидроиспытания и не добавляя проблем в крышу, не, не, не создавая условий для того, чтобы вода проникала в кровельное пространство, замачивая теплитель, и, э, нарушая естественные изоляционные свойства э, кровельной конструкции. И э, систему предупреждения протечек контролит. Это специальный материал, который комбинирован с технологией за тест который интегрируется в подкроенное пространство под мембранную кровлю, под, э, под гидроизоляционную мембрану с целью э, Первое. Обеспечение инструментального контроля качества выполненных работ и приемки гидрозационных работ, в процессе эксплуатации обеспечение квалифицированного сервисного обслуживания кровли с целью раннего выявления дефектов сплошности, новых каких-то эксплуатационных повреждений, которые в процессе естественного старения, а также эксплуатации плоской кровли, возникают в процессе уже физической и фактической эксплуатации, а также э, с целью определения на долгосрочную перспективу определения фактического состояния водозаинционного ковра, то есть ну, вот этой гидроизоляционной мембраны, когда э, необходимо принять решение, а что делать дальше, нужно там ремонтировать либо еще она может какое-то время послужить. Как это работает, я сейчас продемонстрирую. Это в комбинации э, у нас есть Материал контролит, который находится в подкровенном пространстве под ПВХ-мембраной или тпо мембраны, То есть важный момент, что этот материал должен быть электрическим изолятором. Там, где гидроизоляция герметична, выступает электрическим изолятором. Там, где у нас есть нарушение сплошности, происходит искровой пробой. И даже повреждение величиной с игольчатый прокол, который глазу однозначно будет не виден на физически эксплуатируемой мембране, даже вновь построенной, с помощью затеста и контролита, получается быстро и точно определить. Таким образом, сегодня появляется у заказчиков, строителей, кровищников, эксплуатирующих организаций, возможность э, решить системным образом проблему протечек плоских крыш э, в городе Сочи, курортном городе, где много гостиниц, где протечка это не просто э, какая-то эксплуатационная проблема, это в первую очередь имиджевая проблема, это проблема, которая приводит к э, наверняка от раза к разу к существенным убыткам, связанным с простоем каких-то отдельных помещений, которые невозможно сдавать в аренду, или там эксплуатировать качественно, не получая необходимую эффективность от использования данных коммерческих помещений. Обращайтесь в компанию Мастер теперь они обученные, они знают, как это все проводить, как находить протечки, на кровле, где есть контролит, на кровлях, где контролита нет, потому что Технологии ЗТС позволяют это делать на, и в том числе и на кровле без контролита, но только когда уже мы работаем с физической проблемой протечки, да? и э, все, добрый путь.